Приветствую вас на канале Play. Мы продолжаем играть. Это 5 Гонки по бездорожью. Итак. Тут я только одну миссию не сделал. Ой, это сделал, но не записал. Это уничтожение банды. Да, что-то пошло не так. Давайте-ка вот сюда. Так, это что такое? Так. Ой, далеко, далеко. Так. Личный транспорт, парикмахерская. тату Вот ты, блин, я-то думал, что-то доброе. Ладно. Давай, поехали сюда. Где-то за поворотом. серии серийных автомобилей доступны, поскольку меня не интересует. А вот, подожди, оружие тогда? Оружие-то надо закупиться. Стоя, выходим. Как-то мы без оружия это будем? Mm -hmm. для начала бронежилет you вот этот самый лучший right. Right so. well вот этот вот возьмем предмет временно недоступен блин ну ладно. Так, модифицировать. Ну давай в фонарик возьмем. Ну и патронов. Хорош. Чего у нас-то? Also effective well, on Look after that. It'll last you for years. Скорострельность, точность. Ну давайте на классику. Ничего не будем менять. Так Патроны взяли. Вот так вот. По полной модифицировали. Вот вода у чуть побольше. возьмем змеем. Так, армейская расцветка. Это так. У меня-то. Ни хрена себе 32 тысячи. Только из-за краски какой-то. Господи, какое расточительство. Давай. глушитель. Нет, нет, нет, нет. нет, подождите. Вот так вот. Патронов давай. Поболе. Магазин большой емкости. Фонарик. Рукоятка. Швек. Гранаты могу приобрести. Так. Зрывчатку не могу пока приобрести. они раз бензина. Остальное пока я тоже не могу. Ну, и ладно, мне пока хватает. <coughs> вот Переодеться еще бы не помешало бы. Конечно, да. Так, и чтобы у нас конфуза не было, давайте-ка... Да почему так-то нет? Так я вот сюда запишусь. Все. Ехай. Может, мне бы еще тачку на прокачку бы отправить. Ну здесь поблизости-то нигде такого нету. Опа, блин, опа Какая вышла, опа Ой, ну-ка уйди Так, так, так Поехали, поехали Я не понял, мы что, на гонки едем, что ли Эй А, смотрите-ка, дни на гонке. Вот и славненько. Выходим, идем в бар. Так, тут вроде нападение на нас будет. Нормально. Я все еще не обслуживаю. А как насчет этих двоих? Кто побе победит, попадет в черный список. На. Он победил. В черный список его. Не могу. Он husband. мой муж, черт тебя, дери. Он тебе в сыновья годится. Интернет отличная штука, right. не правда anyway, ли? Как бы то ни было. Ладно, налей мне стаканчик. У меня встреча. Ладно. Но еще один труп в моем баре. Клянусь, я перестану тебя обслуживать. Короче, хожу только и убиваю здесь. А, вот и он. Рад вас мистер Чен. О, нет, я всего лишь переводчик мистера Чена. Мистер Чен сейчас. Я что-то совсем окосел. А, странно слышать. Господи. Мистер Тао Чен, безмерно разнакомился с вами. О, да, по нему видно. Знаете, это потрясающее знакомство. Давай. Добавьте меня в друзья. Это лучший момент в моей жизни, господи. Что с ним, мать его? Обожаю, обожаю. Понеслось. Обожрался, азиат. Я пошел. Не уходите. Прошу вас. Если вы уйдете, его отец будет убивать меня. Да мне надо срать. Возможно, мы услышали, что Тревор Филлипс Corporation это серьезный бизнес. Мы дадим хорошую цену. Дело. Поговорим. Мы партнеры. Делаем большие деньги. Я балдею. Я покажу вам производство. Пойдем. Поехали. Господи. У меня что, производство какое-то? Блин, блинский. I без здоровью as that odd you're can't get here quick enough are coming they think you took out Ortega They ain't mistaken нет, мы будем вот так для что будем срезать. у меня здесь то, Давай, у мистера Ченья... Так. Это страшное чего-то там или старшее. У нас мало времени. Эй-эй-эй. Наши гости. Пущем мистер Чен и его покорный слуга. Ладно, чувак, познакомство. Тревор, у нас мало времени, скоро приедут. Снимешь свое время. Так, господа, прошу. Проходите, смотрим складские помещения. Неплохо, да? Нормально. Места, места Чен, более чем пожалуйста, достаточно. Мистер Чен, пожалуйста. Экскурсия продолжается после небольшого перерыва. Ну yeah, что, chef. берем штурмом? Okay. Да, шеф. Давай. Uh, we yeah. А вот и гости. Hey, really, идёт неплохо кто еще остался yeah. так Подожди. Не видно ни хрена. Где-то один остался еще. Вот так вот. Мы yeah, вроде неплохо справились. Давай, давай, давай. Ох ты, еще едут. кто то где-то еще есть Я сейчас побью тебе можешь подождать Ждите. I think they're coming through the shop. Let's get to неплохо от стеки так я не рассмотрел давай Сорти, наверное. получилось у нас отбиться -то? Э? что скажешь ну говори быстрее ладно молчи пойду посмотрю с этими азиатами их поде выпускать уже можно Давайте выходите. Тут немножко постреляли мы. Кажется, мы видели достаточно. Уходим. Но мы даже не добрались до главной комнаты. Я потом заеду и подпишу контракты. Нажму ликов не обращать внимание. Эй, Тревор, мы все еще будем Творить. ищут твою мать. Короче, наркоту варим здесь. Так, задание выполнен. Давай. Поехали. что у нас есть Блин, машину то что прокачать куда можно съездить а вот сюда и поедем ну-ка ну-ка ну-ка ну вот так вот Все машины исчезли Ну ладненько На крутой тачке ездить, если прокачаем. Мне, кстати, интересно, прокачиваться тачка как да, эти, эти столетники прохраняются законом. А кто забор поставил посреди пустыни? Что за идиотизм? Реально что ли так где-то стоит забор посреди пустыней? А? Взлетная полоса? А, что тут у нас тут? Мы, рыцарь в сияющих доспехах. Что-то я не понял. Oh, На, <laughs> Вот. Господи, охреней! Ладно. Может что-то не так как-то что-то было. Нашел что-то. Мне нужен автомобиль. Как мне нужен мой автомобиль-то? на я ну, какой сигнализации ты речи быть не может like uh, oh, so вот так вот не следовало вам Попать. Здесь, здесь тебя. Эти байкеры. После того, как ты кого-то там убил, и они портят всю мою собственность, да? Громят мой дом. И глянь на это. У злобы. Вот так софтуетку тоже сломали. Бритоголовые неудачники. Эти уроды. Я даже... Блин. Мат на мате. Ну ладно, так, мы постоять. эй-эй. Чё 45 лет, Пошел его. Большой город, Тревор. Там много народу, хотя толку нет. Выяснить, кто совершил fucking love, это сраное ограбление. Right? Ладно, Майкл живет ли там Майкл там Или кто-то подходящий, или закопает твоего кузена. Yes, Все R понятно? Да, понятно. Спасибо, Уайт. Все, иди. Smile. Теперь улыбнись. Yeah, uh -huh. <laughs> так намного лучше. Uh -huh. Ну вали. Now, now, что, Рон? Нам пора поверить не могу что они разбили мышь старую а, а ну неважно о Ой. гармоника me oh, блин ладно я не покупаю ничего, мне нужна снайперская винтовка с Они говорят, что поддерживают местное бизнес. Мы будем узнать, это правда. Мелвед! Как Прицел. Улучшенный прицел. Okay, there's the scope. Так. Патронов побольше. Так, черная расцветка. Вот такую я бы. А давай вот такую вот покрасим тебя. У меня тут что-то открылось еще. Ва! Конечно. гранат максимум рукоятка, да? Фонарик, еще вот. прицел. Давай. Так. Этот пока еще не могу. Итак, миссии видимо, выполнять надо. недоступно ладно подождем какой вот такое сойдет что а в этой майки алкоголички там папа ты документ путь-то только почему на вот этой Наверное, me вот этих run, и -то run, да, кстати. Wait wait там right это я был не подготовлен. Yes, Так. Я наверх. Давай. Да, блин. Солазь, давай. Что Короче, я находил. Как я понимаю, цель задания. Ну ничего. Если тебя будут сомнения, вспомню так. Да, right, Тревор, right. right. right. right. хорошо, понял. Now, relax. Успокойся. Знаешь, на квадроцикле нельзя оставаться и не попадать себе на глаза. Me, Trevor? Trevor? Да где ты? От тебя не вижу. А вот он-то. Давай, давай, давай, давай, давай. We'll Тогда шевелись. Okay? Давай, я смотрю, смотрю на тебя. Maybe if you shoot those lights on the tower, you so so can't get it. Миссия провалена, да? Не надо было кто-мовали валить. Ладно. Повторим нашу неудачу. <с> Ой, это то есть. Нет, как это неудача? Почему у меня такая громкая винтовка? and don't let Давай, я вижу wrong. тебя. That's me. That's me. Shoot. Не стреляй. Don't shoot. Don't shoot. Ну, давай. Стоп, охранник у диспетчерской вышки? Ну? Но... Когда шевелись. Okay? Ну, Только меня прикрывай, ладно? Like так, идет. Light, so Давай, я фонарик пробился. А, когда он выйдет из фургона, чтобы не пили кого Давай. А я-то его прям на ходу пристрелил. Нужно выяснить, что он задумал. Выясняем. Давай. Так, он звонит убитого. Вот так. Так, один вышел из диспетчерской. Вот куля пролетела. А, Где This ain't Давай, да вроде. gotta no so Шевелись. Так. вот так ты вообще сам то что-то можешь сделать, кроме как ползать в кустах ни в коем случае не, не за день бак Вертолета Попробуй застрелить пилота. Хорошо. На да. неплохо. Так, ладно. что куда-то куда стрелять применить способность она поможет вам вы наш когда на шкале на шкале специалист будет заряд Где-то change of management will be as painless as possible oh my god Sure, We're good to go man. Come on. Yeah, do, yeah, Planes Это вот это фантастика, просто фантастика. Движение тела и пластика. Давай, кто там? Понял. А я на другом самолете, что ли? И вы думаете, Ну, давай. The так. Купать везет, корабль не Эй, On. He going on? go, is he? Oh, there he goes! Finally, I feel safe. So, yeah, yeah, yeah, yeah. who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they бросили рона, но я не бросал. Я за ним же летел, если не ошибаюсь. там hey, well, давай, давай, давай. While the man on my wing presents no immediate danger, I'll do my best to oblige you. So, uh, who might this be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins where the lost we're likely to be sending them. Uh -huh. Or? our other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. Аааа, нахрен! <laughs> Подождите так. Блин, господи! Как же это сложно с этими самолетами? Ой-ой-ой! There's a bike you're on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get off. Do a roll or something. Never mind. So, uh, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are up north to our Canadian cousins. No, we're no, the no, no, last no. we're likely to be sending them. What? Or our other neighbors, those in the south, are Mexican brethren. I'd assume. С чего вы решили, что я-то умею летать? Давай-давай-давай. Um, oh. yeah. yeah, Были yeah, давай, давай, давай. бы где-нибудь сохранялки здесь. Water. That's him. Let's do it. Давай, давай, давай. Okay, Полет на базы запрещены, не в so воздушное radar. пространство. Господи, какое воздушное пространство мне бы тут вообще будет. Не разбиться бы. Опа. They got Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in Давай еще чуть-чуть. a trained Air Да, на yeah, в не могу на этой Мы можем в но Блин, есть какой-то пилот и сделал. Так, так, так. Мне же главное выжить. тормози поворачивай самолета с помощью а мне в ангар загнать давай загоним так. а я, я сумел <pirant> достойно отомстили за мою старую. Это была понтовая статуя, понтовая фигура из дешевого пластика. Но духовную ценность деньгами не измеришь. Это правильно. Блин. Ух, так блин, на самолетом. То есть, да, конечно хочу. Ладно, хватит об этом, Рон. У нас еще много заказов. Тем, кто живет к югу от большого забора, больше всего нужны стволы. Тревор Филлис Профессионалы, административные инновации, победители. Господи, какие слова то А теперь уйди, я буду медитировать или маспробировать. Кстати, какая разница, это будет одно и то же. Так, теперь вы можете приобретать разноцветное имущество Сан-Андреас. Так. После покупки он изменит свой цвет. Так, можно купить. Ну, давай я куплю. Ёжь, твою мать. Давай быстрее. О, еще что-то с кораблем могу купить. ну Блин, некоторые имущества можно купить, играя только за определенных персонажей. это я, и мы знаем. Купив этот ангар, вы сможете перевозить контрабанду для Оскара. Нет, я просто куплю этот ангар. Мне надо тачку на прокачку. Давай. Вот так все. Hey, hey, Не hey? надо мне тут люзоблюдство. Вы купили полевой ангар. Здесь существуется сбор, перевозка оружия Сан-Андрес из него. Вы будете получать 5000 за каждую наземную операцию, 7 тысяч за каждую воздушную операцию и премию за хорошую работу. Чтобы доставить контрабанду, сядьте в самолет или в баги. Ну в багах-то можно вообще так заработать Хорошо. Но сейчас там мне надо, это не для этого. А я не могу просто доехать из пункта а в пункт Б, предположим. So There's is Эй, хоп. Так, это я как понял, куда мне надо по миссии на баге. Ну давай глянем. Опа, опа. А подкушеньки. Приезжайте, бризил рядом с ящиком с оружием. Держи. I мне еще, чтобы так. Да мне доставить тональ. Меня перестрелили. Провал. Тревор, Тревор погиб. Знаешь, я типа, знал, что можно было сразу стрелиться я бы вышел бы да перестрелял бы хлаком. А, ну, мы поедем это, поедем тачку прокачивать. Ну что ж, с вами я думаю все на этом. Увидимся в следующем видео.